Здоров. Новая рубрика для моего канала и суть заключается лишь в том, что я обозреваю самые интересные аккаунты моих зрителей. В самый первый видеоролик я решил взять самый интересный аккаунт, на самом деле, на мой взгляд, который стоит около 100, а то и 200, ну плюс-минус, понятное дело, тысяч рублей. На него потрачено очень много времени, очень много сил, очень много... Денежек, то я посчитал крайне интересным записать про этот аккаунт ролик. Также, если у вас есть интересные аккаунты, то моя личка всегда открыта для предложений. Если у вас просто один скин, и вы хотите, чтобы я прокачал, ну, иди нахуй. Но, если данная рубрика вам понравится, то я попрошу вас 600, а то и 700 лайков. Прожимаем. Также подписка, комментарий, колокольчик. Комментарий, понятное дело, тоже вот на клавиатурке можно... Написать. Вот. А также все нужные соцсети, как ВКонтакте, телеграм-канал, Twitch-канал, Discord-канал. Все остальные нужные ссылки есть. Вот там вот, в описании. Как обычно, ну и как всегда. Ну и приятного просмотра спонсоров. Тоже хочешь играть с топовыми красивыми скинами, но они стоят слишком дорого? Представляю тебе первый сайт с кейсами по Valorant YCase.ru. В кейсах за 250 рублей можно выбивать скины из коллекций Prime, Glitch Pop, Oni и многие другие. Фишка кейсов в том, что ты покупаешь кейс и тебе выпадает случайный скин. Может выпасть скин за 200, а может и нужен за 2000 рублей. Выигрыш выводится моментально через Valorant Point. Выбил скин, получил Valorant Point и забрал этот скин в игре. Все элементарно, просто. Переходи по ссылке в описании и забирай подарок, бесплатный кейс. Так что там есть мой промоконт Код на плюс 10% к пополнению. Пэбро. Лакейс.ру. Скины доступны. Находимся мы на аккаунте подписчика, давайте даже не будем обращать внимания на то, что у нас здесь, собственно, нарисовано, это фотошоп, если что. Сразу у нас при входе встречает данная карточка, которая, честно, я не знаю ничего про карточки, про граффити, если кто-то скажет, что, е-мое, эта карточка с 2001 года, она старше, чем ты, блядь, ну, несмотря на то, что Valorant вышел буквально 4 года назад, я не разбираюсь в карточках, поэтому за это я ничего не имею права даже выпукивать. Мое дело это скинчики, либо же что-то другое более-менее интересное. Давайте быстренько Прочвернемся по званию Серебро 3. Если хотите, чтобы я записывал следующий ролик, как играть серебро именно на этом аккаунте, то в комментарии. А также просим разрешения у Аспирикса, для того чтобы он, собственно, ну, соизволил, как бы разрешить. Боевой пропуск. Куплен, пройден на четвертой страничке. Какой то 18-й левел практически закончил. Сейчас мы еще карточку сбегаем, закончим, так сказать. А, карточка вок, кстати. Я думаю, нихера, какая прикольная карточка, по-любому, как это. внутри с 2001 го хер там плавало. Вот она. В магазине у нас находится вот это. Понятное дело, все скины у него не скуплены, вот наподобие вот такого, блядь, у него я на не куплено, но это было бы просто, я не знаю, нахуй покупать. Ну и ладненько, давайте не будем медлить и зайдем уже, наконец-таки, в инвентарь. Встречает нас шикарный, практически полностью золотой инвентарь. На каждый скинчик есть великолепный, ой, точнее, на ка... блядь. So sorry. На каждую пушку у нас есть... <клес> на каждую пушку у нас есть очень интересный, красивый, хороший скин. Так, ну давайте с самого, на самом деле, вверху до самого низу мы, собственно, прошвырнемся. Из классиков. Что у нас есть? Да туча здесь есть. В основном это, конечно, БПшные. О, вот этот... Легендарный Открытые за агентов Какие-то купленные Какие-то БПшные В основном, конечно, БПшные Насколько я здесь вижу Ну и купленный, Вот это, наверное, да? Нет, вот это точно Вот этот прикольный Инцидент, блядь А вот это не шарю Классики, ну, наверное, из 10. Пятерочка, наверное Заслуженно Потому что этот, с кем не нравится Он прикольный Остальные хуй за нас БПшки обычные Ну, конечно, выставь Этот шестерка Сто процентов Двигаемся дальше Шорти За предвестник хаоса Это однозначно сразу Опять же шестерочка Потому что, бля, Скин один из самых лучших Лично для меня на шорте. Ладно, Араксис после него стоит Шорти Опять же, вот <звук> <звук> Чембер улетел, короче Следующее. Это friends. Тоже здесь обычно как бы преобладают обычные самые с БПшечки. О, вот это купленный прикольный. Вот этот однозначно хочу поставить. Вот этот БПшка свинячая. Мне безумно сильно зашла. Она, ну, очень реально прикольная. Вот если можно было бы вернуть какой-нибудь БП назад. Или же можно было телепортироваться во времени и пройти этот БП. Вот этот я бы купил 100%. Ну и дракончик. Тоже один из самых наверное вот таки шестерочка семерочка на за, за свиночку семерочку можно засадить можно нужно дальше гост идет здесь тоже особо ничем он не отличается то есть обычно вот просто самые обычные бпшные скинчики и потом бэмс дерево которое у меня прикольное ну и погибель тоже как бы прекрасный хороший скин дерево у меня на аккаунте есть поэтому я хочу побегать с погибелью Хе -хе -хе. шерифчик здесь на самом деле меня крайне удивило что шерифов у него все бпшные Нулевые. И один жнец, как у меня. Ну, вообще шикарбес. Пистолетка, короче, отдаю заслуженную шестерочку. Прям заслуженную, хорошую, твердую шестерочку. Несмотря на то, что здесь не особо много скинов. Чисто за это, ну, два балла можно докинуть, понятное дело. Дальше у нас пистолет-пулеметы. Стингер. Тоже один из самых лучших, наверное. Это предвестник хаоса. Остальное здесь у нас... Как обычно, Бапшно. Но на самом деле, когда здесь вот есть предвестник хаоса, все остальное тебе нахуй не надо. Ты можешь это даже не покупать. Спектр. ну ты же, блядь, извиняюсь. Ой, -ой, -ой, ой Тоже в основном Бапэшное. <кх> И погибель. Все. А -а -а баки. Чаропанк. Тоже на самом деле неплохой скинг, на самом деле для баки. На оператор у меня есть черопанк Ну, сначала у меня мнение было довольно-таки хорошее, но сейчас у меня мнение просто, блядь, ну, ниже плинтуса. черопанк оператор но ну, это вообще не мое. Мне такое не нравится. Я такое не хочу. Если мне выпадет что-нибудь нормальное, я бы вот с радостью прикупил бы. Понятное дело, если еще денег кто накинул было бы конечно вот баки чарапанг и все здесь у нас хочу со свинкой ап все но ну, здесь также обычные вот просто самые обычные покупные вот и вот уха ну, Покупных покупные в плане за БПшку и хохлома я не знаю папшка это или нет но хуя знает я не знаю пистолет лет пулеметом также ставлю стерку семерку довольно-таки хороший бал, потому что здесь ну о. за свинюшку-то по-любому дальше у нас идет уже что-то более-менее интересное да вы можете спросить где здесь 100 тысяч здесь одни папшные вы полностью правы. Двигаемся дальше. Автоматы. Бульдог. Один из самых лучших бульдогов, конечно же, после грич-попа. Который у меня есть. Вот этот. Протокол. Протокол. А Оп. Собрался. Разобрался. Охуен. Дальше, опять же, у нас идут просто самые обычные БП-шные ски... О, ну этот еще прикольный. БП-шные скинчики. Останусь на этом, наверное. Дальше. Гвардия. Здесь, опять же, погибель. Мне пацанчик сказал, что ему очень сильно нравится погибель. Но я все равно поставлю вот это, потому что мне это куда больше нравится. Хм. Извиняюсь, конечно. Остальное все, опять же, бп -шное. Вот раз и Булька. Вот этот и, и все. Все остальные ппшные, опять же. Приближаемся более-менее к интересному. Фантом. Чемпионс. ППшный. БП. -шный. БП. БП. Погибель. М -м -м -м Мастер, я не знаю из какого. Это точно БПшка. Вот это. Вот этот. Один из самых лучших, наверное, фантомов лично для меня, потому что с него зажимать просто охуеть. Ну и в принципе все. В принципе все. Больше меня ничего не интересует, если честно. А, сорянчик. Вот отдельный, отдельная сорянчик, пожалуйста, за то, что я тебе просто весь инвентарь вот так вот распотрошил. Но я хочу играть с тем, с чем я хочу. <сёк> Дальше. Вандалы. Здесь уже Ебанешься, какой выбор. Демон. RGX. БП, БП. Б... стандартный предвестник хаоса. На самом деле я покупал себе предвестник хаоса. Вот те, кто подписан на мой телеграм канал, ссылочка в описании, те знают, что я покупал себе предвестник хаоса. По большей степени, конечно, не из-за того, что он мне нравится. Мой самый фаворитный скин это, наверное, Rjx и этот, какой вот арахис. Ву, Во. арахис это первое место, потом Rjx, потом уже предвестник. Лично, по моему мнению, я бы поставил, наверное, вот этот сегодня. Побегать, очень хочу, потому что у меня его нету. Но предвестника купил себе чисто из-за того, что у меня ну, друзья его очень сильно хотели, я купил его чисто похохотать, чтобы над ними Издеваться, потому что им нихуя не падает Двигаемся дальше, начало, это уже четвертый Жнец, ебануто на самом деле Хороший скин, по моему мнению, потому что Он, несмотря на то, что он дешевый, это классика Практически самая первая коллекция, так еще и он До сих пор мега легендарный И пизда, но это тоже вроде бы Из БПшки, глич, жоп Прекрасный скин в дерево и, и вроде все. Вандалов уже как бы. Ну, тысяч на пять насобирали, вроде. Дальше. Маршал. Самый лучший маршал это понятное дело. Дерево. Все остальные маршал, особенно вот это, блядь, нахуй сразу идет. Но остальные все бапэчные, насколько я вижу, у сосви... Свинюшкой хочу. И... Ну и все. В принципе, дерево, честно, не хочу. Несмотря на то, что он один из самых лучших. Вот этому он явно сосет. А, да, я даже не оценил автомата Автоматы. Блядь, вось... Ди... восьмерка нахуй. Восьмерка, бля А, пистолет, пулемет и дробы Блядь, я не оценил. Короче, личное оружие. 6 Это пистолетики. Здесь у нас идет. Тоже шесть. Тоже. 5, наверное. Да, потом джаджа пока что нету. Он мне писал, что он хочет себе джадж. Прикольный прикупить. Пятерочка. Здесь у нас однозначно восьмерочка или девяточка. Тут как бы такой спорный. Но восьмерка девятка довольно-таки. вот I Снайперское оружие. Здесь я уже оценил. Здесь у нас ну, наилучший, наверное, оператор это Дракончик. Вот это тоже разъеб, конечно. Вот это однозначно это ну просто, ну, блять, эта башка у меня отлетает. Ну и вот этот тоже прикольный. Прям классненький. И все. Что еще сказать? Ну я с драконом останусь. Хотя, честно, я хочу вот это. Пулеметы А, давайте сразу оценим снайперские винтовки. Снайперские винтовки, понятное дело, тоже восьмерочка, потому что скинов до хуя. Пулеметы у него тоже вполне хорошие достойные скины. Это, ну, понятное дело, все вот эти вот. Ну и демон. Тоже один из самых нормальных и хороших скинов, как бы, заебись. Здесь тоже ставим, наверное, семерочку. Пулеметы на семерочке. Переходим к одному из самых интересных. 26, насколько я помню, ножей. Керамбит Чемпионс. БП, стандартный. Клинок падшего короля. РДХ, фу, говно. Ну, с БП вроде бы. Веер. Моя самая любимая, лучшая катана. Бабочка чемпионс. БПшка. Б ну, покупной охуенный. Это Полинка сейчас в натуре лайк влепила. Будь ксенохантер человеком, она бы сразу женилась. Дальше у нас БПшный прикольный. Жнец. Пламя. Боец. О, как у наца. БПшный. Ой-ой, вот с этим я хотел бы поиграть, если честно. Вот это мне ни разу за... За 7 месяцев, даже за 8 месяцев того, как я записываю видеоролики, мне ни разу вот это не выпало. Ни разу. Oh! Я бы хотел, конечно, поиграть, но тут здесь такой выбор охуенный. И И все. Вот, знаете, я играл на этом аккаунте, наверное, два раза. Я всегда бегал с этим вот говном. Фу, аж блевать тянет. На что-нибудь другой. Веер, веер я так и не выкупил, честно. Как вот вообще зачем? Он? Мне он, если честно, не понравился. Катану у меня есть, я тошнит от нее. Ксенохантер, maybe поставить. Ну, блядь, на таком аккаунте ставить Ксенохантер, ну... Нет, он, конечно, охуенный, но когда здесь есть 26, извините, ножей, я, пожалуй, поставлю. А что поставить в натуре? Выбор здоровый, но опять же, херово пойми. Что ставить? Эй, ладно, хуй с ним. Или этот, потому что я с ним очень давно хотел. Я с ним давно хотел поиграть. Давайте этот. Розовенький. Во. Все. Вот такой вот аккаунт. Ну, холодное оружие. Понятное дело, тут оценивать это. Однозначно десяточка Десяточка Вот, ну и такой инвентарь, собственно, по своему желанию По своему вкусу, по своему предпочтению Я составил Сейчас мы пойдем буквально одну-две карточки И заценим данный аккаунт А, еще карточки давайте покажу Вот для ценителей Я не шарю, я просто сейчас пролистаю быстренько Но я, честно, не шарю Вообще за карточки, то есть они там Какого происхождения, в каком году, какое вообще значение Пока что я просто вижу агентов О, о, о, вот это давайте Какой лифтивижен этот, переливающийся и все, да? Больше тут нечего смотреть, я правильно понимаю? Если что, я быстро листаю, потому что, ну, я такой человек. О, вот эти прикольные, кстати, карточки. Вот это вообще биносейдж, такая крутая, ой-ой. Ну и все, наверное, что еще? Все. Остались у нас ост... максимально бп -шные. И... О, вот это прикольная, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это прикольно. Я хочу вот эту. Я, я, я за сову буду играть. Во, по крайней мере, постараюсь его быстро инсталогнуть. Все, вроде я все карточки посмотрел. Граффити, опять же, сейчас быстренько тут посмотрим, какие есть. Опять же, для ценителей я в них Абсолютно хера не шарю. Менять я это не буду. Вот, граффити быстренько пролистаю, это. А извините, я. Ну, повторяюсь, я не шарю нихуя. Одно я хочу вот это поставить царя, ну что потом сам как-нибудь поменяешь. Запомни, пожай, пожай, что у тебя там стояло. Но я хочу вот это. Бля, какие вот не перестану повторять. Риуты умеют делать мемные. Качественные, красивые граффити, карточки, ну в принципе, скины тоже, наверное. Нет, я все-таки, наверное, хочу поменять себе вандальчик. Или нет? Он прикольный. Но как-то RGX как будто у всех. Как... Вот чего вы видите крайне редко. Вот какой скин? Предвестник, он у меня в каждом ролике будет. Когда я выпущу старые видеоролики, которые были записаны до покупки. В каждом ролике будет предвестник. Вы еще успеете насмотреться на него. Все остальное хер его зн... грич поп... Не, я хочу RGX, но глич попка, как будто я встречаю реже Давайте глич-поп, ладно, поставим Или красненький, у, красненький хочу Также, напишите в комментариях, как вам данный аккаунт ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Бля, что с прицелом, чувак? У же стоял нормальный Денис, Давайте пенис... О, Денис поставим. Ну, у тебя же был прикольный. Во, вот этот твой стандартный. А, кстати, да, я же не буду здесь даже ничего менять. Настройки у меня остаются такими же, как у него. Блять, у него вот это вот говнище на 1, 2, 3 нажимать и на X. Можете написать, как вам этот аккаунт, как вы его оцениваете в общей совокупной сумме из по 10 балочки. Да, мне будет очень интересно почитать, так же, как и... Я. Если будете писать скин денег, ну, это сразу нахуй идите. Еще, кстати, почему для меня очень тяжело переключаться по способам? Способностям на циферке, потому что на циферке я меняю пушки на своей основе. Колесиком я пользуюсь только, чтобы... Джамп о, о, гадко Надеюсь, у него здесь враги попроще А то я не хочу против реально потнячков играть Так, чисто утрячком проснулся, спросил аккаунт Можно? Можно все, залетел Сейчас будем играть Я думаю, на ней... И вот, в последнее время игра играю очень много на скай. А, нет, я с собой хотел, так как я обещал все обратненько Вообще, я на скай, если честно Последнее время я начал часто играть Ну, ладненько, сова так сова А на какую здесь балаболить? Ого, все увидел на кишечку Привет Привет. Привет. Привет. Привет. Как дела твои? У меня? Угу. Нормально у тебя. У меня все супер. Да, На победу настроен? Конечно. ха Не, ну я пакетик сэйдж. Хорошо. Oh. Без забава. Можно это подлечить, у меня 74 хп. А если это, конечно, имеет значение. Ой-ой-ой, он пушит пакет сэйдж, алё, ты, блять этот дуэлянт. Сенса, кстати, очень приятная, если так взять. Медик, oh. Она, конечно, не особо от моей oh. отличается. Спасибо. Uh -huh. Бляха-муха. Ладно, хер с ним. О, собака Может это это прикупить все-таки? Да, блин. Блин. Пале... О, нормально. Вот там есть. А чё пушим? Ой, эй, все, в сраку, в сраку, в сраку. Без еба, без еба. Найс. Ну, алю, передо мной чувак бегает, на пошиться, что ты? По мне это шманаешь, блядь. Я все-таки этот скин очень прикольный. Об, и оп и перекинул, Оп, и об. Да блядь! Да, да, да, да, да, да, да, да, все. Уебывай отсюда. А пачку ставить у кого? Все. Все. Нахуй. Кевин, я мое. Какие здесь кнопки вообще? Сзади будет. Бля, сзади, сзади, сзади. Минус 159. Может, 140 есть? А, да. Молодцы. Хорош. Я ну красотник! и куда, епта, вот куда там. он ушел? ⁇ -мо ⁇ позорище, бля. Для меня самое удобное ута это, наверное, только Феникса, епта. Тут да. есть. Да не здесь, епта, там. Охуеть. Давайте. <laughs> Давай я рот евал против них играть. Я помню, играл, конечно, на этом аккаунте. Было куда попроще, <laughs> Не то, что вот это сейчас. О боже, блядь, еще хуже. Блядь, это вот эти. Все, они нормальные. Они за меня теперь. Победная. Ребята, у вас крутые. Что? Говорю, у других трактиков очень крутые. Это да. Все, теперь, наконец-то, я могу полностью показать, на что способен вот этот тут классик. Да. На, да. есть. Один. Надеюсь и тут у меня есть желательно конечно помочь. Вот и все. Еще еще еще у меня, блять какую кнопку тут чтобы пушку смотреть? Мне бы сейчас съебаться, оп, все, сосать хуй. У меня было. Нихуя, классик ебет. О, ман, у тебя платина? Да. да у меня нет сейчас никакого ранга, я не калибровалась в Я, по рофли. я просто жил, спросил, так. похвалить хотел, молодец. Маму свою да. похвали. Ты что, дурачок что ли? Туда его сюда. Ну вот так вот, значит, ну ты хорошо, можешь... жди. Мама твоя, ум... Он здесь сидит, он не мог перебежать, он тут, блядь, сидит. А как он перебежал? 60... Снизу у меня. Нихуя он вешает! Дурак, блядь Блять, как мне Феникс нахуй нас... Блять, вот это просто шикарный человек, чтобы испортить настроение, нахуй. Блять, а что за у тебя нахуй на аккаунте? Если здесь в Варанте есть раст фактор, что за выблядки, нахуй попадаются? Блять, ну как? Хуеда подлечи себе. Да, дешесть. Блядь, что за? Нет, это наход аккаунт, конечно, 10 из 10 по скинам. Но по типам, которые попались, что в прошлой катке, что в этой, ну, просто выплетки нахуй. Я, конечно, все понимаю, я тоже там не всегда, конечно, хорошие слова могу выражать. Но это вообще пиздец, конечно. Spice. Так какие пески я же сказал, блядь, ну я же сказал! Или какие пески ты ж? Насколько я помню. Пески, сейчас покажу, блядь, что такое пески, нахуй. Я боюсь даже спросить, что такое пески. Это то, откуда тебя убила Рейна. Выход из дверей. А пески это разве не гни. Ну не, где песок? Вот здесь, здесь, к примеру. Ну там тоже песок, пойди посмотри. Куда? Прогуляйся. Блядь, тут полплента тогда пески. Хорошо, извини, пожалуйста. Бля, еще все извиняются, а где нахуй пошел? Пески нету. <связь> это жалко. Блять, выходят, выходит, выходят. Ёкарный бабай. Давай, хуй, сос, показывай. Хорош. Не, я такой, я крысиный игрок. Мне нахуй не надо нормально отыгрывать, я буду вот так вот бегать. Да, блядь, возьми ты его! Блять, как мне тяжело, нах, Господи. Я не помню, когда. Завали ебало. Я не, я не помню, когда последний раз мне было так тяжело играть. О, вон дальше. Не бегай передо мной, шопа жирная. Блять, все время, время, время, время. Живи, живи, живи, живи, живи, живи, Блять, какой ужас, нахуй, какой я беспомощный. А сейчас бы еще фул свои настроечки влепить. Пароль с почтой поменять. И было больше вообще шикарно. Точно бы летело, скорее всего. Без слов нет. Это вообще платина, блять, 3-4, нахуй идет. На Бене наблюдается. На песках тоже нет. Ой. Блять. Какой позор! А, нет, нормально. Насколько я помню, опять же, закончу мысль, которую я... Бля! Насколько я помню, закончу мысль, которую очень давно хотел сказать. Пески это диш. Насколько я помню, по крайней мере, когда я играл, всегда пески это были, блядь, дишем. Пес... Вот пески, ааа, песочек. Но диш, значит диш. Но пески, вот это, блядь, я впервые нахуй слышу. Выход из дверки, я не знаю, блядь, ну можно же хотя бы как я как-нибудь додуматься до вы... чего-нибудь нормального? Пески! Это пешки, не пески. Пески, пески. Один. Это как-то другому называют. Это дише, я знаю. Ну где, блять, в пески, все, бегу. Сосать, райна. Соси песечку. А мне кажется, все у нас намекает на то, чтобы оттуда меня выебали в жопу. Пески, пески, пески. Куда ты Флешка отвернись. Вон куда флешку кидал, там есть. Хорош! Ай-яй-яй-яй-яй. И никто между прочим мне ничего даже не вякнул насчет моих скинчиков. Я что, зря вот с этим что ли бегаю. Ташка, ну ты тоже. Соса. Некорректный вопрос, кай. А ты девочка? Нет. Все извини, пожалуйста. Да ладно, я привык. Хотя тоже путают. Да я просто спросила, потому что немножко не понял. Это не Писка. У меня пески! Я пойду на бай. Ну ладно. Блять! какой ужас! Я такая просто саранча, ебучая. Я вообще ни на что не Шашка. годен. Ну, несмотря на эту, <связь> 5-6. Пожалуйста, что я? Нет, я как... Я ничего не сказал. <связь> Да-да. <связь> Бля, я ничего не сказал. Сука, хульга, набрасывайтесь на Что феникс, блять, сын шлют. Что эти, блять? Ну, эти нормальные вроде. Пессебал? Ой, Прикрыл твою жопу. Что-то <свист> не доигрывает у нас. Наверное, Есть это чем... Наверное, это Оман, который <свист> духой пиздит. Не доигрывает кто-то. Да, согласен. Покупай, я тебя прощу. Нахуй мне твое прощение не надо. Иди сюда. Тогда я не пойду, нахуй, мне надо. Интересно, это за заподозрит, что я за ней бегаю. <свист> <свист> <свист> <свист> <What's> up, oh. <свист> Хорош. У нас спайк. Хорош. Хвои, это, конечно, плохо Я не могу, блядь а, а, <свят> <ты мёртвый, ничего. свят> а где они, ёпта Отвали. А где, ёпта, инфа, инфа, где они это Нет, это Асфальт Могу вот это показать Что? Тут Во. Такая полная хуйня отъебанулась Мне это лучше без скина Лучший скин Ой, все, оно знает, что я здесь, Сибист! Кайна без головы Без головы это сколько? 58 минус Без башки 58 тысяч, чего, блять, ей по голове попал Вот бы вы хоть один фраг делали, команду. Это к тебе, Скай с, с какой пушкой ты гонял в прошлом раунде? На пистолетке Я с Минус 50 в голову, с Гастом Есть, хавай ее. Блять Блять, ну уйди Всем, блять, я хотел телепортироваться Жопу трахан пока что не до плента Как э, телепортировать? вот так все, понял, ставлю, держитесь, крепитесь. Сейчас, ну куда ты птенцов-то туда хуяришь? <laughs> Все, доиграйте. О, а, еще чуть-чуть я догоню вот это вот, <laughs>, которое дохуя пиздит. Раз, два, хоп, нету, раз, два, хоп, нету. Раз, два, хоп. Нету? В спину, в спину, в спину. У меня пока желания перестреливаться нету. Отсу <гас> Ладно, желание появилось быстро. Блять, не убей ее, не убей. Блять, перегнала меня, сука Недолго песенка играла У тебя как зовут, если не секрет? Лина, Лина Лина, Лина Прикольное, красивое это имя рель. Блядь, а я спасибо, сука Смотри М? У тебя хуйня полная, что М? это? Это гличко, у меня такой фантом Да-да, прикольный Ты скин нравится? Если я тебе нравится, нравится, тогда ладно, но. Не, ну это не помню когда мне неправильно, ну, тогда Ты -то чё, нет, блядь? Нормальный скин. Который у меня лучше. Да не пизди. Это правда. Че ты подлизываешься не... к ней? Я, я тоже крутой. Ну, а, а предвестник нет, тебе века нравится? Века. Что? При... Ну, хаоса, предвестник. Вандал. Вандал, Вандал? да. А, от... а вот у меня на основном аккаунте такой. А это тебе твин? А какой тебе раунд у нас? Гол 2. Ну да. Ты тут не отыгрываешь. Мы с ней А у тебя какой, блядь? Я пран снимаю. Ну ты не пизди. Я вон почти эту догнал. Вон, блядь, платье на, нахуй не отыгрывает. А ты под Лиза, блядь, нашел девочку, блядь, лежит ли ей пятки. Вон, отыгрываю, блядь. Блядь. You understand, блядь, ну ты, ну understand, нахуй полный. Вот возьми, видишь, какой там значок? Рассвет. Как ты думаешь, что это? Ты зачем подсказываешь? Рассвет. Не наигрываешь. А потому что я год в Корее была. На концерт питья сходила? Нет, тебя-тебя. Бля! Мне послышалось меня, я засмущался, я пушку убрал. А, дайте, дайте, дайте. Я тоже тебя люблю. Пиздец, нашелся пиздюк, который подлизывает девочки, Я, конечно, все понимаю, но тебе так никакая девушка не даст. Надо быть джентльменом. Сейчас покажу, как надо. А ты случайно не бочка пива? Бегом, бегом, бегом. Oh, тогда почему у меня такая затычка сзади? Нет, тогда почему я хочу тебя высосать? Всем пока! Пиздец. <звук> <Нет>. <звук> да? Я буду настреливать в эту льду На сука! Умри! Да пофиг, давайте убьем. Сосать О, будет нет. мне кто-нибудь. Ой-ой-ой! <звук> Она, если что. Анти лучше знает. <звук> Хорош Лина, спасибо за игру Скай, спасибо за игру Феникс, хуй сос Ну и это, онка тоже прикольная, но на нее как-то словарного запаса не хватило Ждем, три секунды Если меня добавляют в друзья сейчас, прилетает от э, этой Омана Все, победа Мастер пикапа нихуя А, блядь, какой на... Платина, блядь Не наигрывай Вон, нахуй, сидит, блядь Это вообще пиздец Бронза, нахуй, сидит, блядь А какое у тебя звание, нахуй, спрашивает Это, понятное дело, не мой аккаунт У, меня... ну, у чувака была здесь это, сейчас покажем даже Вон, желе... Платина, блядь Золото Платина Платина Платина Короче, нормальное звание, блядь Вот это хуйта сидит, блядь Сейчас покажу Вот это, блядь, вот она, вон, нахуй здорово, блядь не отыгрываешь. Вон, где Платина, нахуй, сидит, блядь. Такая же бывшая, как и я. Во, нахуй. В Корее была и даже не слушала, блядь, Чунгука, нахуй, сольный концерт, блядь. Даже я, нахуй, его смотрел. Но сам факт, как у тебя, блядь, открывается ебанник на меня. Окей. Okay. Видеоматериал подошел к концу, надеюсь, он вам зашел, понравился, надеюсь, данная рубрика как бы вызвала у вас какую-то бурю прекрасных, шикарнейших эмоций, если это так, то влепите, пожалуйста, лайк, подписка, комментарий, колокольчик, также все нужные ссылочки, соцсети, все нужно, есть, как обычно, в описании, если вам понравилась такая рубрика, давайте наберем здесь 700 лайков и новая рубрика Будет жить. Ну, и понятное дело, аккаунты интересные тоже. Я бы хотел от вас получать как бы какую-то хотя бы взаимопомощь. Если у вас железо первое, аккаунт интересный. Сука, кидайте мне с железом первым. Бля, я хочу железо первое поиграть. Очень хочу. Личка ВКонтакте, Дискорд, Телеграм-канал. Да, я тоже можете написать там в комментариях. Я вам отпишу. Можете писать, можете предлагать. Будет очень интересно почитать, поиграть. И, собственно, все. Всем пока, да, блин. Ай, блядь, ударился. Пока, блин.